Добрый день! Вы искали лечение остеопороза? Отлично! Значит, вы понимаете, что терпение вашей костной ткани не безгранично, И в конце концов, когда кальций там начинает заканчиваться, риск остеопороза и патологического перелома от любого неосторожного движения начинает появляться. Если вы искали волшебную таблетку, которая вам насытит ваш организм кальцием и витамином D, вы ошиблись. Это видео не для вас. Я врач-фитотерапевт, диетолог Борис Кашко. Более 25 лет занимаюсь решением этих вопросов. На тысячах пациентов проверил системный подход к решению проблем различных, в том числе и к устранению дефицита кальция. Если вам необходимо лечение остеопороза, а заодно лечение артритов, артрозов, гипертонических болезней, каких-то гепатитов, холициститов, панкреатитов, дисбактериоза, удаления паразитов, не вопрос. Контакты вы видите, лечение по методу доктора Скачко оно системно, оно комплексно. Оно не решает отдельные проблемы, потому что сегодня болезней 30 тысяч зарегистрировано И по большому счету возможностей для лечения у вас очень много. Если вы ленивы по своей природе и хотите одним махом решать все проблемы, то есть наладить своему организму правильное питание, чтобы он мог правильно работать и не болеть, обращайтесь. Лечение по методу доктора Скачко оно вам поможет. А от вас зависит только одно. Звоните.